Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и вот наконец-то я дождался свой корпус P7C1 от фирмы Aerocool И сегодня будет непосредственно его обзор Это как вы видите белая версия с закаленным стеклом, также корпус выпускается в черном цвете и вместо стекла может быть акриловое окно То есть на ваш выбор стоимость соответственно немного отличается Сразу скажу, что покупал я его за свои деньги в магазине Computer Universe, как и все тестируемые товары. Так что ссылка на магазин, на сам корпус и код на 5 евро скидки, как и обычно, будут в описании. Перед данным обзором я изучил все существующие на данный момент обзоры и столкнулся с тем, что многое про этот корпус вам, честно говоря, не дорассказали. Такое чувство, что люди, писавшие эти обзоры, не пользовались толком данным корпусом, поэтому я поставил Старался сегодня дополнить какие-то пробелы и рассказать как о позитивных его сторонах, так и о негативных, которые, как в старом фильме про ДМБ, не видно, конечно же, но они есть. Итак, корпус поставляется вот в такой вот гигантской черной коробке и сразу скажу, что упакован он просто отлично. Используется простое, но очень даже хорошее решение для защиты корпуса от внешних повреждений. А именно вот такие вот картоночки с пеной, ну и конечно же целлофановый пакет для защиты соответственно корпуса от пыли. Просто, но в то же время достаточно надежно. В комплект входят несколько пакетиков с болтами, несколько многоразовых стяжек-липучек, что тоже очень круто. И также две интересные вещи. Первое это разветвитель для вентиляторов, которому можно подключить до 5 корпусных вертушек. После закрепления он будет держаться на такой вот интересной липучечке, поэтому его можно быстро снимать и соответственно добавлять какие-то новые вентиляторы и так далее. То есть все это очень удобно для использования. Также нужно сказать, что на самом данном рассветвителе находится кнопочка, которая позволяет очень просто, но в то же время быстро управлять скоростями всех данных вентиляторов. То есть можно выставить один из трех режимов, Первый режим это PWM, то есть когда регулировка происходит, можно сказать, автоматически. Второй режим это 60% мощности и третий режим это 100% мощности. То есть все достаточно быстро, удобно, можно сказать, что сделано для людей. Также в комплекте есть и светодиодная RGB лента, недостаточно хорошей такой длины, приличный кусок. Она может крепиться к металлическим частям корпуса при помощи магнитов, что также достаточно удобно. Но есть небольшой минус, а магниты на самом деле не очень мощные, так что лента сваливается, если крепить ее к верхней части корпуса. Мне показалось, что это достаточно серьезный минус. Сам корпус на самом деле поражает своим дизайном и даже без этой самой ленты. Передняя панель выполнена в виде шестигранника, большую часть которого занимает сетка с мелкой ячейкой, за которой находится полевой фильтр. Однако снять его можно только сняв переднюю панель. То есть, это достаточно проблематично соответственно и не очень удобно. Также есть крепление под 320 мм вентилятора или 240 мм вентилятора. Либо же здесь можно разместить радиатор вашей системы водяного охлаждения размером 240, 280 или 360 мм. Это очень хорошее, на самом деле, решение с точки зрения охлаждения и защиты от пыли. Однако, как вы понимаете, в отличие от корпусов с литыми стенками, p 7C1 будет немного шумнее. Это все вызвано самой конструкцией. Также размещение встроенных DVD-приводов по причине такого дизайна является, соответственно, невозможным. Поэтому спереди я лично планирую поставить 320 120-миллиметровых вентилятора от Корсара а с вот такой вот интересной подсветкой, которая также скоро появится в моем распоряжении. Сетку передней панели по краю обрамляет линия подсветки, которая имеет несколько режимов работы. Постоянная подсветка, пульсация и дыхание. На выбор доступны также 8 цветов а При этом цвета могут по очереди сменять друг друга Честно скажу, что хотя выбор и большой на самом деле Но не все оттенки цветов лично мне субъективно понравились Да и смены цветов тут, как вы понимаете, не очень плавные Как в случае, допустим, с какими-то RGB-подсветками других устройств Они достаточно резкие, поскольку количество цветов, как вы понимаете, ограничено И, соответственно, плавного перехода между ними в принципе быть не может. И еще один маленький минус, про который честно говоря не могу не сказать это то что передняя подсветка очень даже хорошо подсвечивает пыль. размещенная сбоку RGB лента хорошо подсвечивает отпечатки на стекле, которых в обычной ситуации на самом деле не видно. Поэтому вам друзья решать что вы хотите, то есть подсветку либо же вот такое вот внимание к деталям. Ну а что касается разъемов передней панели, то они находятся сверху и включают в себя два USB 2 разъема, USB 2.0 разъема, 2 USB 3.0 разъема, также есть кнопки включения и перезагрузки, достаточно большие, достаточно удобные. Есть кнопка для управления цветом и также кнопка для управления режимом работы уже упомянутой подсветки несомненным плюсом корпуса и одним из фактов, почему я выбрал его лично для себя, является наличие картридера для карт форматов SD и microSD. Это намного удобнее, чем пользоваться каким-то внешним картридером или постоянно перекидывать фотки, используя ноутбук, как это раньше делал я, собственно. Тут можно сказать, что если вы часто пользуетесь фотоаппаратом для каких-то съемок или камерой для съемок, то данная функция будет для вас очень даже удобная и можно сказать, что без нее обойтись никак. Но есть момент во всем этом многообразии разъемов, который меня, честно говоря, рассмешил. Это то, что невозможно понять, какой из аудиовыходов ответственен за микрофон, а какой ответственен за наушники. Ни цветового обозначения, никаких либо иконок тут, как вы понимаете, нету. Так что, по-видимому, производитель предполагает определять методом тыка и потом как-то хранить эту информацию в голове. Да, тут, ребята, вы уж немножко не додумали. Что касается верхней панели, то кроме разъемов здесь также имеются характерные прорези с сеткой для верхней вентиляции. Сверху вы можете разместить систему водяного охлаждения с радиатором 120 или 240 мм или два 120 мм вентилятора, что я соответственно и сделал, поместив туда радиатор своей новой Kraken X52. Что касается правой стенки корпуса P7C1, то она летая и соответственно в моем случае она полностью белая. А вот левая выполнена из уже упомянутого темного закаленного стекла, которое закреплено с помощью четырех болтов и имеет прорезиненные прокладки для предохранения стекла вместе и его укрепления к корпусу. Стекло на самом деле не маркое, достаточно толстое, порядка 4 миллиметров, и в целом, если нету подсветки на стекло, то увидеть следы от ваших рук и отпечатки пальцев будет почти невозможно. И это на самом деле, несомненно, является плюсом. Однако, создается странное впечатление, на самом деле, когда смотришь на этот корпус, потому что есть определенная несимметричность, поскольку правая стенка полностью белая, а левая полностью сделана из темы закаленного стекла. Но это, друзья, лишь мое субъективное мнение, возможно у вас будет другое. Что до задней панели, то тут все очень интересно. Есть один уже предустановленный 120-мм вентилятор, правда он и является единственным предустановленным вентилятором в данном корпусе. Что касается заглушек на задней панели, то только одна из них может использоваться повторно. Остальные при установке видеокарты удаляются навсегда. Также здесь есть специальная пластина, которая регулируется. Ее можно отодвинуть и, соответственно, вставить видеокарту, и затем задвинуть эту пластину, чтобы закрыть все крепежи вашей видеокарточки, чтобы они не выделялись, соответственно, все было более-менее красиво. Я считаю, что это решение очень тоже интересное, креативное. Молодцы Aerocool, то есть сделали реально интересную вещь. Итак, вроде бы про внешний вид все. Ах нет, подождите. Про низ корпуса я ничего и не сказал. Что касается нижней панели нашего корпуса, то хоть она и не видна, о ней тоже нужно немножко сказать. Здесь находятся две длинные ножки на более чем пол длины корпуса, а на концах они имеют резиновые накладки. Сами ножки сделаны из более пластичного материала, так что небольшая амортизация и гибкость при вертикальных падениях имеют место быть. Корпус достаточно высоко поднят на самом деле над землей, что дает ему сразу два плюса. Он не хватает пыль блоком питания и создает более хорошие условия для вентиляции этого самого блока питания. Ну вот собственно и все о внешнем виде друзья и стоит перейти вовнутрь корпуса, рассказав вам о некоторых особенностях его монтажа. Корпус, на первый взгляд, кажется достаточно просторным, поскольку в нем нету привычных многим перегородок, крепежей под приводы и накопители, однако это не совсем правильное ощущение. Я бы сказал, что да, с точки зрения размещения видеокарт в нем, по длине это просто идеальный случай, поскольку влезет любая карточка даже свыше 30 сантиметров. А вот про высоту такого, к сожалению, не скажешь. Массивный кожух блока питания очень сильно уменьшает габариты корпуса минимум на 2-3 сантиметра. Если у вас одна видеокарта, то все в целом будет круто. Однако после крепления двух видеокарт в формате SLI становится понятно, что третья карточка здесь явно не поместится. Да и доступ к нижней части материнской платы и sd диском закрепленным там, становится просто нереально. Так что обращайте на это внимание, если хотите сделать связку из пары видеокарточек. Потому что, допустим, у меня после установки второй видеокарточки полностью был закрыт доступ к кнопке включения, кнопке сброса биоса и также к маленькому экранчику посткодов, которые расположены на самой материнской плате. Для меня это не очень удобно, но ну, вы, соответственно, решаете, как это для вас, то есть важно вам это или нет, каждый решает, соответственно, сам за себя. Что же касается точек крепления для жестких дисков и SSD накопителей, то нужно сказать, что в корпусе имеются сразу 4 салазки, под 2,5-дюймовые SSD или жесткие диски, однако с учетом того, что ставить 2,5-дюймовые жесткие диски в корпус никому в голову не придет, то я предполагаю, что все это рассчитано все-таки на SSD накопители, как по мне это несколько многовато, хотя задумка разработчика в целом понятна, две залазки находятся сверху кожуха блока питания и соответственно если вы хотите, чтобы ваши SSD диски были у вас на виду и ваш глаз, то такое расположение просто идеальное если же вы хотите запрятать их куда-то подальше, то просто переносите их на заднюю стенку а, соответственно там у вас находится еще две салазки эти салазки, к слову говоря, можно снять и поставить их уже внутри корпуса то есть внутри корпуса может быть до 4 соответственно SSD накопителей как по мне, так это достаточно круто, интересно и в принципе хорошее решение Сами диски крепятся в салазке с помощью болтов, а сама салазка закрепляется специальным зажимом и закручивается с помощью обычного болтика. Очень просто, быстро и на самом деле надежно. Тут производителю я могу поставить жирный жирный плюс. Стоит сказать, что крепление 3,5-дюймовых жестких дисков также сделано достаточно хорошо. То есть оно сделано безвинтовым, а также имеются прорезиненные прокладки, уменьшающие вибрацию. И крепить диск очень даже быстро, удобно и опять-таки надежно. Однако есть здесь, конечно же, и свои минусы. Во-первых, данных салазок всего две, при том, что я знаю многих людей, которые делают рейд-массивы или просто используют свои старые диски, постепенно растя их число, и для них этого количества будет явно мало. Ну да ладно, друзья, поразило меня на самом деле не это, а то, где находятся эти крепления, а находятся они прямо над главной прорезью, поэтому после размещения всех проводов, доступ к жестким дискам у вас будет скорее всего ограничен. Я честно не верю в то, что все раскладывают просто идеально свои провода, у многих пользователей там творится просто кромешный ужас и в таком ужасе вытащить ваш жесткий диск будет достаточно проблематично. Но и это друзья на самом деле не самое страшное, а страшно другое. Вот такая вот щель остается после установки блока питания. Между ним соответственно и этими самыми салазками. Как вы думаете, друзья, легко ли туда засунуть руку, чтобы воткнуть провода от модульного блока питания? Я вам честно скажу, что сделать это крайне сложно. Для многих людей, как я, у которых достаточно толстая клешня, это сделать почти нереально. Так что либо вы ищете человека с тонкой кистью, который будет вам это сделать, либо с Сначала втыкаете провода, а потом уже устанавливаете блок питания. Какой смысл в таком случае от модульного блока питания? Ну, на самом деле, очень большой вопрос. Раз уж мы заговорили о креплении блока питания, то тут опять-таки жирный плюс производителю. Блок питания крепится на специальные мягкие подставки, что несомненно уменьшает всякую вибрацию, передаваемую им на корпус, а при этом прижим к ним идет достаточно плотный, то есть блок питания никоим разом не будет трепыхаться в этом креплении. Также во внутренней стенке корпуса имеется очень широкая прорезь для установки всяческих бэкплейтов, любых систем охлаждения. Снимать материнскую плату для этих целей вам вовсе не обязательно. И это опять-таки отличная новость для тех, кто решит купить данный корпус. Я могу сказать, что в целом в корпусе достаточно места для скрытого размещения всех проводов, однако честно скажу, что удачность их прокладки во многом будет зависеть от гибкости самих проводов, их количества и, соответственно, размещения разъемов на вашей материнской плате. Итак, друзья, в целом мне кажется, что рассказал все, что только было возможно. Вот такой вот получилась моя сборка в итоге, мне она на самом деле понравилась, несмотря на то, что что я выделил несколько минусов. Остается добавить еще немного вентиляторов, и все будет просто отлично. В целом, подытожив, могу отметить у корпуса следующие явные плюсы. Это стильный дизайн, прочное и немаркое закаленное стекло, которое тоже придает ему определенный шарм, хорошая продуваемость, хорошие антипылевые фильтры, как на передней панели, так и снизу под блоком питания, Возможность установки различных вариантов СВО и вентиляторов как на передней панели, так и сверху корпуса. Также можно отметить, что сюда можно установить любые видеокарты любой длины достаточное количество креплений есть для 2,5 дюймовых SSD дисков Интересная система сокрытия креплений видеокарт, которые сделала фирма AeroCool Наличие картридера, 4 USB разъемов на передней панели Наличие кожуха блока питания Сокрытые задней стороны салазки для 3,5 дюймовых жестких дисков Высокий подъем корпуса над землей и соответственно хороший его продув Удобные ножки тоже можно сюда отнести, но ну и также наличие разветвителя для вентилятора в комплекте, наличие стильной RGB подсветки, также возможна кастомизация за счет светодиодной RGB ленты, есть большое окно под бэкплейт система охлаждения. И, конечно же, достаточное место для укладки всех кабелей за задней стенкой данного корпуса. Вот, наверное, 18 или 19 плюсов, которые я действительно смог выявить у данного корпуса. Но также, как вы понимаете, есть и определенные минусы. Причем некоторые из них можно назвать действительно серьезными. Первый минус это то, что только один предустановленный вентилятор, на самом деле тут можно понять разработчика, потому что он не знает, что вы будете делать с данным корпусом. Возможно вы спереди поставите водянку, а возможно вы эту водянку поставите сверху. Соответственно сколько вам в комплект положить вентиляторов еще, разработчик никоим разом знать не может. Также минусом является и то, что только две салазки для жестких дисков. То есть, если вы хотите сделать RAID массив из трех-четырех дисков, то это у вас, к сожалению, не получится. Но для большинства пользователей одного-двух жестких дисков, в принципе, хватает. То есть, это, можно сказать, не столь важный параметр. А также салазки жестких дисков закрыты кабелями, но тоже вопрос спорный, кто-то лазит часто к жестким дискам, а кто-то соберет свою систему и в принципе обращаться к ней не будет. Передняя панель также быстро собирает пыль, но на самом деле любая хорошо проветриваемая передняя панель, она очень быстро собирает пыль. То есть мой предыдущий корпус T40SW имел собственно те же самые проблемы. А также нужно отметить, что подсветка имеет фиксированные цвета и, соответственно, фиксированные режимы работы, никак нельзя задать плавность или скорость изменения, соответственно, всех цветов, то есть это также является небольшим минусом, все не так красиво, как можно было бы это сделать. Также минусом является то, что RGB лента слабо держится на этих самых магнитах. То есть, если вы ее прикрепите к верху корпуса, особенно после того, как вы ее размотали из такого, знаете, рулончика, она будет отлепляться, потому что будет стараться свернуться обратно, вернуть свою форму, форму рулона, и, соответственно, держаться сверху она не будет. Ну и последний минус это то, что, чтобы поменять фильтр, нужно снимать переднюю панель. То есть, не для всех это удобно, многие привыкли к тому, что фильтр можно вытащить снизу корпуса, это практикуется у некоторых моделей корпусов, соответственно кому-то это является плюсом, кому-то это является минусом. Вот такие вот плюсы и минусы, друзья. Вы сами для себя определяетесь, что вам важно, что для вас не совсем важно, как вы относитесь к этому корпусу, насколько вам нравится он. Я лично для себя определил, что корпус мне понравился, несмотря на наличие определенных минусов. Он все-таки выглядит очень даже круто. Он достаточно удобный и соответственно достаточно вместительный. Вот. С вами, как всегда, был Билыч. Если у вас есть вопросы по корпусу, то пишите их в комментариях, на все постараюсь ответить. Если у вас есть какое-то мнение, то также пишите его, буду рад его услышать. А, как и обычно, ссылочка на Computer Universe будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. С вами, как всегда, был Билыч. Надеюсь, что видео вам понравилось. Всего вам самого-самого наилучшего, и удачи вам, друзья!